Всем привет! Это видео о том, как создать, удалить точки восстановления Windows 10 и как восстановить систему с их помощью. Используя точки восстановления, можно восстановить системные файлы Windows 10, а также работоспособность операционной системы, исправить внезапно возникшие ошибки или вернуть систему в состояние на момент создания точки восстановления. По умолчанию Windows установлено создание точки восстановления во время установки или удаления обновлений, драйверов или приложений. Для того, чтобы создать точку восстановления принудительно, кликаем правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и, нажимаем, и заходим в панель управления. Выбираем режим просмотра «Крупные значки» и ищем пункт восстановления. В следующем окне нажимаем «Настройка восстановления системы» и во вкладке «Защита системы» кликаем «Создать». Далее вводим описание для идентификации точки восстановления. Текущая дата и время создания точки восстановления добавляются автоматически. Нажимаем «Создать» и ждем окончания данного процесса. Он не должен быть длительным. После мы видим сообщение о том, что точка восстановления создана успешно. Также мы можем настроить автоматическое создание точек восстановления. Для этого заходим в меню Пуск, Панель управления, Администрирование и запу запускаем планировщик заданий. Далее слева в окне плани планировщика заданий выбираем библиотека планировщика. Microsoft. Windows System Restore Кликаем правой кнопкой мыши на строку SR и нажимаем свойства В следующем окне открываем вкладку триггеры и нажимаем создать Здесь мы можем выбрать когда начинать, начинать задачу по расписанию при входе в систему, при запуске, при простое и так далее. И каждую задачу настроить по собственному желанию. Для того, чтобы восстановить Windows 10 из точки восстановления, заходим в панель управления. Пункт восстановления. Запуск восстановления системы. И нажимаем далее. Хочу заметить, что восстановление Windows 10 из точки восстановления касается только системных и программных настроек операционной системы. Применение точки восстановления удалит все программы, которые были установлены после ее создания, и не восстановит удаленные ранее файлы. Выбираем нужную точку восстановления из списка и нажимаем «Далее». Подтверждаем. Необходимый запуск отката системы из точки восстановления, и после этого данный процесс запустится. Если Windows не загружается, то мы можем запустить откат системы из точки в среде восстановления системы. Для этого вы можете использовать диск восстановления, загрузочный диск или флешку, или же после трех неправильных загрузок Windows она запустится автоматическим. В среде восстановления нажимаем ⁇ Поиски и устранения неисправностей ⁇ Дополнительные параметры. восстановления системы. После этого нажимаем Далее. Также выбираем нужную нам точку восстановления. Снова нажимаем Далее. И ждем окончания данного процесса. Еще один способ это восстановление системы из точки восстановления с помощью команды строки, запущенной от имени администратора. Данный способ актуален в случае, когда единственный работающий вариант загрузки Windows 10 – это безопасный режим с поддержкой команды строки. Для этого запускаем команду строку от имени администратора, нажимаем «Да» и вводим команду «restrui.exe». Нажимаем «Enter». После этого будет запущен графический интерфейс запуска мастера восстановления. Для того, чтобы удалить точки восстановления, мы можем использовать два варианта. Первый – это удаление всех точек восстановления за исключением последнего. Для этого кликните правой кнопкой мыши по диску, на котором сохраняются точки восстановления, и нажмите «Свойства». Во вкладке «Общие» выберите «Очистка диска». Дождитесь окончания процесса подготовки к очистке диска. После этого нажмите «Очистить системные файлы» и снова подождите окончания проверки диска. Далее во вкладке «Дополнительно» в блоке «Восстановление системы и теневое копирование» нажмите «Очистить». После этого все точки восстановления, кроме последней, будут удалены. Второй вариант – это удаление всех точек восстановления, включая последнюю. Для этого зайдите в панель управления, «Восстановление», «Настройка восстановления системы». Во вкладке «Защита системы» нажмите «Настроить». После этого нажмите «Удалить» и дождитесь окончания удаления всех точек восстановления. Всем спасибо за внимание. Удачи!